Метод неопределенных коэффициентов – это метод, который эффективно решает задачу нахождения интеграла от дробно-рациональной функции или интеграла от дроби, в числителе и знаменателе которой стоят многочлены или произведения многочленов. Для использования вышеназванного метода нам необходимо, чтобы дробь стоящая под интегралом, была правильной, то есть степень многочлена, стоящего в числителе, была меньше степени многочлена, стоящего в знаменателе. Если это не так, то смотрите видео под названием «Интегрирование рациональных дробей». Для того, чтобы вычислить интеграл, подобный данному, сначала любыми способами нужно разложить на множители знаменатель дроби, если он не разложен. Давайте перечислим методы разложения на множители многочлена. Это вынесение общего множителя за скобки. Это формула сокращенного умножения. Это формула, позволяющая нам разложить на множители квадратный трехчлен, если мы найдем его корни. А также это метод группировки, который был применен для разложения на множители знаменателя в рассматриваемом нами примере. После того, как знаменатель разложен на множители, мы выписываем дробь, стоящую под интегралом, и раскладываем ее на сумму дробей с неопределенными коэффициентами. Согласно теореме, всякую правильную рациональную дробь можно разложить на сумму простейших дробей единственным способом. Давайте рассмотрим этот вопрос поподробнее. Например, перед вами рациональная дробь, знаменатель которой уже разложен на множители. Сумма степеней множителей 1 плюс 2 плюс 3 равна 6 Значит, дробь можно разложить на 6 слагаемых. Если множитель в в первой степени, значит, ему соответствует одно слагаемое с таким же знаменателем. Если множитель во второй степени, ему соответствует сразу два слагаемых. Если в третьей, то 3. Теперь перейдем к рассмотрению числителей этих дробей. Числители содержат буквы, то есть неопределенные коэффициенты, которые мы должны найти. Многочлены нулевой степени А, В, С и так далее, пишем в числителях тех дробей, где степень знаменателя первая. Внимание, степени, указывающая кратность множителя, в расчет не берутся. Итак, многочлены нулевой степени пишутся в числителях тех дробей, где в знаменателях идут многочлены первой степени. Многочлены первой степени пишутся в дробях, где знаменатели многочлены второй степени. Итак, степень числителя должна быть меньше степени знаменателя на единицу. После того, как мы разложили дробь, стоящую под интегралом, на сумму дробей, приводим эти дроби к общему знаменателю. Знаменатель будет тем же. Записываем дополнительные множители – Умножаем каждый числитель на дополнительный множитель, получаем следующее выражение. Объединяем слагаемые, содержащие х квадрат, и выносим его за скобки. Находим слагаемые с переменной х в первой степени, выносим х за скобки. И в третьей скобке объединяем слагаемые, не содержащие х, значит, свободные члены. Рассмотрим дробь, которая была в начале, и ту, которую мы записали в конце. Эти дроби равны, у них равны знаменатели, значит, равны и числители. Будем приравнивать коэффициенты, стоящие перед х в одинаковой степени. В этой дроби, в числителе, перед х квадрат стоит а плюс c. Здесь перед х стоит единица. Приравниваем коэффициенты, получаем уравнение. Находим коэффициенты, стоящие перед х. Здесь 2а плюс b, а здесь х у нас нет. Значит, перед ним стоит 0. Приравниваем к нулю, получается следующее уравнение. И, наконец, свободные члены вот в этой части. И вот свободный член минус 7. Приравниваем. Тем самым у нас получается система трех уравнений с тремя неизвестными. Решив эту систему, мы находим неопределенные коэффициенты а, b и с. И, наконец, раскладываем исходный интеграл на сумму более простых интегралов подставив найденные коэффициенты в разложение. Первый интеграл мы разобьем еще на более мелкие, разделив каждое слагаемое числителя на знаменатель. Константы вынесем за знак интегралов. Сведем интегралы к табличным и запишем ответ.